В нашем аэропорту система установлена с 2012 года, отмечена только с положительной точки зрения, улучшилось качество обслуживания авиакомпаний, стала доступна информация, статистика, накопление статистики, появилась возможность оперативно работа с технологическими графиками, но в целом ускорилось обслуживание рейсов.